С неба звездочка упала, я желание загадала, Я у неба попросила, чтоб живым вернулся милость. С неба звездочка упала, я желаю. Прошу я эту ночку темно-синюю, Чтоб она как можно дольше задержалась. И к себе прижали руки его сильные, А на утренней заре одна останусь я. С неба звездочка упала, Я желание задал. Я у попросила, чтоб живым вернулся милый. Снегозвездочка упала, я желание закрал. Я у небо попросила, чтоб живым вернулся милый Бог С I'll be